Бонжур лезами! Здравствуйте, друзья! Закуска, от которой я еле-еле оттащила своего мужа. Да и сама я с огромным удовольствием ее кушаю. Ну а в главной роли здесь опять кабачки. Их нужно нарезать на кружочки, миллиметров пять толщиной. Не очень крупные кружочки разрезать пополам, крупные на четыре части. В сковороду Влить столовую ложку растительного масла. Этого количества хватит, чтобы обжарить все кабачки. Обжариваем кабачки быстро, на сильном огне до легкой румяной корочки. Серединка кабачка нам нужна сырая. Все это занимает 2-3 минуты с каждой стороны. Готовим маринад. Измельчаем укроп. Можно использовать кинзу или петрушку, или все вместе. Морковь натереть на крупной терке или на мелкой терке для корейской морковки. Чеснок лучше не давить, а нарезать на мелкие слайсы, так гораздо вкуснее. Соединить все измельченные ингредиенты, посолить. Я добавляю немного сахара и соевый соус. Тщательно перемешать, чтобы морковь пустила сок. Остывшие кабачки выкладываем в глубокую емкость в один слой. На этом этапе их можно поперчить. Сами кабачки я не солила, в маринаде достаточно соли. Поверх кабачков выкладываем тертую морковь, как следует уплотняем. Следующий слой – кабачки, и так пока не закончатся все ингредиенты. Оставляем кабачки в прохладном месте под гнетом. Почти сразу же они пускают сок. Послушно ждем 5-6 часов. Эти кабачки по вкусу больше похожи на грибы. Вкусные, острые, хрустящие. Подваренную картошечку, то, что нужно. Если рецепт вам понравился, ставьте лайк, делитесь им в соцсетях, не стесняйтесь комментировать, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппетит и абьенто!